7 августа в Елабужском институте Казанского федерального университета был дан старт 8 международному фестивалю школьных учителей. С самого утра педагоги смогли посетить 25 занятий и мастер-классов. Я с радостью, с большими надеждами сюда приезжаю, как на праздник, можно даже так сказать. Потому что я считаю, что вот Елабужский университет, он ну, такой кладезь инновационных педагогических идей. Для меня это абсолютно заряд на весь учебный год. Открыл фестиваль ректор Казанского федерального университета. Я приветствую вас от имени нашего Казанского федерального университета на этом прекрасном мероприятии. Я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы нашли время приехать на эту прекрасную Елаварскую землю, нашу республику. В пленарном заседании 7 августа приняли участие председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухамедшин, министр образования и науки Республики Татарстан Энгель Фатахов, председатель Республиканской профсоюзной организации работников народного образования и науки Юрий Прохоров. Традиционно форум стартовал с акции «Помоги собраться в школу». 15 дошколят получили из рук первых лиц Татарстана заветные портфели с констоварами. Познать истину и поделиться знаниями и опытом в этом году приехали более 350 участников. Татарстана и 60 педагогов России, около 50 модераторов России, США, Германии, Турции, Израиля, Словацкой Республики, Беларуси, Азербайджана. А чем важно все это? Во-первых, тем, что мы сами делимся опытом и этот опыт новый для себя получаем, потому что учитель, я думаю, в этом его... Одна из особенностей, что он учится всю свою жизнь. Учит других и учится сам. Кому, как не хозяйки фестиваля, суметь наладить конструктивный диалог педагогов и руководителей? Директор Елабужского института Казанского федерального университета Елена Мерзон успешно справилась с ролью модератора дискуссионной площадки. Коллеги, еще раз возьмите в руки карточки. Еще один вопрос очень хочется задать. Если бы вновь пришлось вернуться к ситуации выбора, выбрали ли бы вы профессию Спасибо и вновь больше зеленых карточек. Спасибо вам большое за вашу верность в профессии. За верность профессии и педагогический подвиг букеты цветов эксперты вручили участникам фестиваля, которые много лет посвятили тому, чтобы сеять разумное, доброе, вечное. Беседа экспертов прошла в формате интерактивного диалога. Право голоса было представлено каждому сидящему в зале. Учителя, модераторы, родители и студенты могли проголосовать за или подвергнуть критике то или иное мнение. Хочется отметить, что данный фестиваль уже стал научным брендом Казанского федерального университета. Вот в начале, когда в 2009 году мы еще задумывали этот фестиваль, мы думали, э, он начнется и завершится форматом только елабужского тогда педагогического университета. Каждым годом он расширяется. Первые открытия мы проводили на площадке актового зала, да, да. института. Сегодня, видите, уже даже вот этот зал, самый большой зал в этом городе, да, да, да. то не умещает всех желающих. В течение трех дней участники не только продуктивно работали, но и активно отдыхали. Ведь для них была подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа. Арина Михайлова, Динара Алмагабетова, Денис Сипайлов.